В нашем классе все уехали поступать в ВУЗы, а мы, четыре дурака, поехали пасти две отары овец. По очереди этой кошары среди, понятно, навозов всего. Ну, вместе с баранами, по сути. Я, что ли, родился, чтобы пасти свою еду? Я ведь гоняюсь за счастьем, а не за едой. Каждые пять лет Отца переводили, в то время партийная система, и эта партия направила туда. В таком-то садхозе нету полеводства, его берут, отправляют туда. Поэтому нам, конечно, как семье приходилось кочевать. Не в каждом селе была десятилетняя школа, была 8 -летка. Получается, я первый класс закончил в казахской школе, потом со второго по шестой класс в русской школе, с шестого по десятый опять в казахской школе. Мне это очень не нравилось, прыгать со школы в школу. Все время терять друзей, все время менять окружение, обстановку. Но со временем это дало свои плоды, потому что я свободно говорю на казахском, свободно говорю по-русски. И когда родители кочуют из села в село, это дает еще навык приспосабливаемости и выживаемости. Это, я считаю, одно из ценных качеств которая выработала в нас природа. Приспосабливаемость не в том негативном ключе, который там ты прогибаешься под кого-то, да нет. Это как раз первые социальные навыки, уметь постоять за себя, где надо подраться, где надо подружиться, где надо, наоборот, принять чужую точку зрения. Мне каждый раз приходилось делать выводы. Где я прав, где не прав? Почему я так по башке получил, условно говоря. В глубинных селах там все-таки еще до сих пор существуют культ силы. и я до сих пор завидую многим своим друзьям, которые выросли в городе, например, в Алмате. Они интеллигентные люди. Вот я делю, вот люди есть интеллигентные, у которых гены интеллигентные. Они не могут поступить подло, они не могут быть нечестными, они не могут брать взятки, да? А есть категория людей, которые воспитывались в интеллигентных семьях. И они настолько этим пропитались, они тоже не могут ничего полного сделать плохого, они порядочные по воспитанию. И есть третий тип людей, которые становятся порядочными, потому что они решили быть порядочными. Mm -hmm. Вот я отношусь больше к третьей категории людей, потому что я говорю, когда я рос Маули, там кульцилы, там слабых особо не считались, либо ты сильный, либо дурак. В то же время, конечно, Аул дает много хорошего воспитания, Уважение к взрослым, к девушкам. Это все соблюдалось. Я имею в виду отношения между ребятами. У меня есть одна проблема. Я человек подверженный идеологии. Я верю в идею. Для меня первичная идея, вторичное действие, третичная там, жизнь и так далее. И вот, когда я закончил школу, пардия кинула клич создать комсомольской молодежные бригады и работать на селе чабанами. В нашем классе все уехали поступать в вузы. А мы, четыре дурака, поехали постить две отары овец. Добровольно! Там денег, копейки. Вообще, копейки нам платили. Труд, конечно, был адский, день-ночь, без выходных. Пойдем в 5 утра, ложимся в 12 часов почти там, сменами, зимой вообще, ад, весной, когда окот идет, то тоже спишь в кошаре вместе с ними, чтобы этого ягненка из-под матки взять, потому что первородка, она не признает своего ягненка. Привязываешь ему красную ленточку, ей красную ленточку, и вот чтобы днем уже поймать эту овцематку и прикормить ягненка чтобы не перепутать. Их выделяешь, отдельную загородку, и вот по очереди спишь в этой кошаре среди, понятно, навоза всего. Ну, вместе с баранами, по сути. Мы работали как рабы, по сути там. В один из дней, когда я пас баранов, это было жаркий полдень, и я пас, и это такая, знаете, марево. И такое ощущение бывает, что вот дежавю. Как будто это уже было. Вот. И в какой-то момент у меня торгнула такая мысль. Я что ли родился, чтобы пасти свою еду? Это была почему-то ключевая мысль, которая в тот день меня прям так пронзило. И я подумал, для чего я живу. И с этого момента я очень активно начал, я сказал, нет, так не пойдет, я не согласен. С этого несогласия у меня пошло, я начал читать книги, пчеловодство пошло, я стал пчеловодом там, и так далее. Пчеловодство, конечно, по тем временам, это как IT-технологии по сравнению с баранами. Я после чабанства и пчеловодства ушел в ряды советской армии. Я в Кубежском училище учился на наводчика-оператора БМП. Я единственный из полка, который попал в мишень, там мы пускали ПТУРС, я единственный из, из полка попал, и мне дали отпуск. Но не отпустили, потому что учебка закончилась, отправили в Польшу, и в Польше я дослужил полтора года, но там мне уже дали отпуск. И в армии я списался, моя мечта была всегда быть егерем, охотоведом. Я люблю природу, я хотел защищать природу. Егер, охотовед. В то время в Советском Союзе был только Иркутский сельхозинститут, готовил двух охотоведов. Я списался и с деканами, и с преподавателями, и они уже меня ждали. Они сказали, ты нам надоел? Ну, условно говоря, не надоел, а они ждали. Все, нам такой студент нужен и так далее. Я болел реально. Так вот, я приезжаю, довольный, что меня Иркутский институт ждет. Дома объявляю с армии, когда приехал. И тут мама на меня набрасывается и говорит, вот, дожились, это что, ты будешь по всем степям мотаться, без жены, без семьи, не дай бог, еще застрелят, это что за бродяга? Она отговорила отца, я всю жизнь мечтал, что мой сын был прокурором, прокурором района, она отговорила отца, подговорила братьев, короче, вся семья на меня напала, а так как мы азиаты и мы люди семейные, и для нас мнение родных, родственников имеет большое значение, я согласился поступать в КАЗГУ на Аэрфак. И когда я приехал в КАЗГУ, я сначала в июне приехал на подготовительные курсы, там полтора месяца, я сразу пришел к преподавателю и говорю, что мне нужно сделать, чтобы сдать на отлично ваш предмет. Он говорит, ну, изучить вот эти книги. Я составил список книг по общественному видению, по истории. Я взял эти списки, посчитал страницы, и вот у меня, например, 1150 страниц надо изучить по этому предмету. Я взял книгу, тестово прочитал, я 50 страниц в день хорошо осваивал. Если утром прочитал, вечером повторил. Обратным счетом посчитал, за сколько дней я должен начать читать. Прибавил три дня буфера. И ходил, кайфовал. Когда наступила дата, я начал это. И каждый вечер мы играем в футбол. И в 7.00 я все бросаю, я на воротах стоял. Я все бросаю, ухожу. И мне ребята говорят, ты куда все время уходишь? Игру бросаешь, нам кайф ломаешь. Я говорю, у меня по плану повторения." И они начали спрашивать, какие планы. Я говорю, планы поступить, потом говорю, стать отличником, потом кировским стипендиатом, потом ленинским стипендиатом, потом закончить красный диплом. Я они давай рожать надо мной. И у меня прилепилась кличка плановой. Но я не знал под тех, что плановой так и с наркомана. Я думал, плановой по план. план, ну, да. я доволен, что меня называют плановым. Они называют меня плановой и ржут. Ну ладно. И так и получилось, я сдал экзамены, поступил, я стал кировским стипендиатом, я был альфа-раби, я взял ленинскую стипендию, вот три стипендии у меня я 120 рублей. И в результате я закончил университет за 4 года экстерном а, с красным дипломом. Так вот, когда я учился, мне это все легко давалось, я решил изучать английский язык. Тогда еще иностранцев не было, ни у кого было учиться. Курсов даже особо таких не было. Я взял словарь, купил на 10 тысяч слов, англо русский русско-английский. Привязал себе сюда к руке, так, чтобы он не смог сползти. И поспорил с ребятами, что я его не сниму до тех пор, пока 10 человек не откроет на 10 случайных страницах и не назовут 10 слов, и я должен ответить перевод. И я почти два года носил этот словарь на руке. В душе я одевал пакетик, резинкой и мылся. Зато словарь на руке в автобусе раз открыл. Я ему сделал латунные уголки, чтобы он не потрепался. Ну, короче, это стало. Я в дрызг потрепал. Он со мной спал, кушал, в туалет ходил, мылся. Он не снимаемый. Я специально ездил к цирку, находил там афроамериканцев. И начинаю говорить с ними по-английски У них какой-то странный английский Я же тогда не знал, что у них другой акцент другой акцент. И я с ними пытался общаться как-то А потом уже, сразу забегая вперед Скажу, когда я участвовал в марше мира Приезжали американцы, и я был там переводчиком С казахского на английский С английского на казахский Я был единственным переводчиком Среди 21 переводчика И мне американцы всегда говорили Маргуан «Откуда у тебя вот этот нигерийский акцент?» Я откуда знаю, что нигерийцы, оказывается, вообще плохо говорят по-английски. Ну, откуда у тебя этот нигерийский акцент? Так вот, хорошо, я заканчиваю третий курс. Сказали, президент будет встречаться со студентами. Во Дворце культура ХБК около 10 тысяч человек. то время мы ездили, вот насколько больные были, вот э, авторы учебников у меня, я помню, у Литвинов был э, теория государства и права, по-моему, он преподавал в МГУ. Я ездил в МГУ, в ЛГУ на лекции этих mm -hmm. профессоров. Я поехал туда, и когда слушал его лекции, шел мимо общаги МГУ и увидел книгу Дейла Карнеги «Как приобретать друзей и оказывать влияние mm -hmm. на людей». Я купил эту книгу, и она мне так понравилась, просто, вот, просто в масть. Я взял эту книгу, ее все прочитал, законспектировал, и когда мне сказали, что будет встреча с президентом, я думал, да, я попробую эти методы. И начал писать письмо: Уважен Нурстан Абишевич, я такой-то такой-то, аульный парень, закончил казахскую школу, работал чабаном, служил в армии, поступил в Казгу, стал ленинским стипендиантом, альфа Кирова стипендиантом, владею английским языком свободно. Мне здесь тесно, отправьте меня за границу. Сложил отправил, а сам думаю стране нужен идеологический такой образ нового казаха, который владеет английским, который хорошо учится, который из глубинки олицетворяет вот этого вот... Павка Корчагина. Да, написал это письмо и без задней мысли все передал по рядам. А вдруг Мазарбаев выходит на трибуну и зачитывает мое письмо. Я офигел там, конечно. Кто этот парень? Пусть встанет. Я встал, весь зал на меня смотрит, он говорит, вот такие люди мне нужны, вот с такими людьми я буду строить будущий Казахстана. Сейчас поехали со мной. И меня сразу под ручки и в его резиденцию. Мы приехали в резиденцию, большой овальный стол, сидит он, сидит министр образования, сидит мэр города, сидит декан факультета Калифорнийского университета Аксель Леон я до сих пор именно помню, и Чан Янгбэнк, потом который стал ректором университета Кимэпп, он тоже в том университете в Калифорнии преподавал. Я сижу, наверное, час мы пили чай, охранник меня дает я один. И такой допрос, откуда, что, как, ну, я все вопросы отвечаю, отвечаю, отвечаю, отвечаю. И потом в конце президент обратился к Аксюль Леон и говорит, «Моя просьба, вот этого парня примите себе в университет». Тот говорит, «Хорошо, мы примем». Все, я хожу, жду, жду, жду. это было в декабре. Меня не отправляют, не отправляют, не отправляют. В какой-то момент мне сообщают, что уехало 8 или 12 человек родственников, чиновников. Я нифига себе. Иду к министру образования и говорю, вот так, вот так, президент мне обещал, вы это слышали и так далее. А тогда появилась студенческая газета «Горизонт». Я говорю, либо я поднимаю шум, либо вы мне разрешите сдать экстерном. Четвертый, пятый курс в один год. Он говорит, да ты кто такой, ты почему себя возомнил? Последний раз это делал только Владимир Ильич Леен, когда закончил Свердловский юридический институт. Я говорю, ну да, давно же не было прецедента, получается. Надо освежить. И он говорит, да, там то все нет. Я говорю, ну хорошо, я тогда пойду. Он говорит, нет, нет, ладно, пиши заявление, но у меня одно условие: с ректором сам договоришься Я говорю, хорошо, поставьте визу. Он на заявление поставил визу, я вот иду к ректору и говорю, вот такая-то ситуация, мне не отправили, я зашел к министру, вот разрешите мне сдать. Он говорит, хорошо, министр поставил визу, и я тебе разрешу, но из-за тебя не будут же я ломать курсы, поэтому ты сам подстраивайся. Но если будешь плохо учиться, мы тебя выкинем, никто под тебя подстраиваться не будет. Я говорю, хорошо, договорились. Я учился утром за четвертый курс, после обеда за пятый курс. В то время, вы знаете, как сдавались сессии, это кошмар для студентов да. был. Но я как, сегодня зачет за четвертый курс, сегодня вечером за пятый курс, завтра утром уже экзамен за четвертый, потом экзамен за пятый, и у меня был адский месяц-полтора. Но я отучился, четвертый, пятый курс в один год сдался отличным и получил диплом номер один. Я все время хотел заниматься бизнесом, как только я закончил экстерном, я первым делом зарегистрировал компанию частной коммерческой фирмы Симар Коммерция». А так как сотрудников не было, я предложил своим сокурсникам, «Давайте вы у меня поработайте, а они же не экстерном идут». Я говорю, если у нас не получится, это было в ноябре, то весной вы по распределению поедете на свои рабочие места. А если у нас получится, то тогда я вас выкуплю. В то время ввели практику, что выпускников надо выкупать, чтобы получить свободное распределение. Так вот, в ноябре 1991 года мы зарегистрировали частную коммерческую фирму, Хорошо, радостные, думаю, все, у нас бизнес, у нас бизнес, зарегистрировали, день проходит, денег нет, два нет, три нет, бизнес не идет. Я думаю, что-то мы делаем не так, как деньги зарабатывать, не знаем, никто ничего не знает. Единственное пособие по бизнесу, которое я прочитал в жизни, это трилогия желания Теодора Драйзера, финансист, Тойк, и там. Так вот, я говорю, хорошо, я своего сокурсника спрашиваю, когда ты регистрировал, что ты видел? Он говорит, я когда регистрировал в департаменте юстиции, говорит, толпа народу, все хотят заниматься бизнесом. Я говорю, хорошо, а какая у нас проблема сейчас? Вот какая проблема, у нас бизнеса нет. Я говорю, нет, нет, нет, вот мы сейчас где сидим? Офисов не было, мы сидим в квартире, в зале моей квартиры. Я говорю, у нас мебели нет, у нас стола нет офисного, у нас стульев нет, так-то? Это же получается, у всех этого нет? Да. И надо же, совпадает так, 8 ноября у меня регистрация с супругой, мы идем в ЗАГС. Я сел назад, мне так стол понравился у этой женщины, и она зачитывает, согласны ли ты взять жены там А Я в это время шарю рукой под стулом, и такой, да-да-да, я согласен, согласен, и раз, этикетка, а раньше, в советское время, этикетку снизу. Потом она согласен, моя жена рядом сидит, не поймет, я под стул руку засунул, у нее шарик такой, да-да-да, согласен, согласен, я все согласен, второй этикетку в карман положил, приходим. Оказывается, столы производятся в алматинской фабрике «Инком Мебель, а стулья производятся на Кокшетавской мебельной фабрике. Сразу ребята сели, поехали, договорились, вагон стульев, вагон столов. Но теперь же нужны деньги. В то время Германия открыла специальный банк «Видергебургбанк», «Банк Возрождения» для немцев, чтобы они не уезжали в Германию. И один из моих сотрудников был Роберт Штайнер. Я говорю, Роберт «Своя звезда взошла!» Роберт идет в этот Лидергебурбанк и грозит Германии своим возвратом. Германия ему в ответ говорит, а 100 штук не устроит? 100 тысяч долларов. Но мы же под контракт. Мы сказали, устроит. Мы взяли эти доллары, купили вагоны и стульев, и все распродали просто в лед. И нам понравилось, и мы начали заниматься, потом перенести свой офис на территорию фабрики инку, мебель, а потом, потом купили фабрику. Дошли до этого, а -а -а. хотели уже покупать да. фабрику, и потом мы поняли, что оказывается на зерне можно зарабатывать больше. И пошли заниматься зерном, экспортом. Я занимался практически всем, что возможно. Телекоммуникации, финансы, все виды. Это и банки, лизинг, форфейтинг, брокерская, дилерская деятельность. Это и промышленность. Это я построил комбинат по переработке макулатуры, бумажный комбинат. Он до сих пор монополист в Казахстане, единственный. Это производство риса, пшеницы, муки, яиц, куриного мяса, яблок, сливы, абрикосов, черешни. Это образование, это школы, это университеты, детские сады. Это добыча угля, добыча нефти строительство, development, трудно перечислить, чем я занимался. Сколько вам было лет, когда вы заработали свой первый миллион долларов? У меня не было первого миллиона, у меня сразу несколько. Это был 1994 год, это мне было 28 лет. Сколько вам было лет, когда вы заработали первый миллиард? У меня опять-таки первый миллиард не было, сразу 4 было. Так вот, и когда первый миллион, в 1994 году я заработал и миллион, сразу 13 миллионов, это была предоплата от узбекского правительства за поставку пшеницы. Причем наличными. Мне их привезли в КАМАЗе ночью, груженный луком КамАЗ, прям домой. Все банально, я никогда не испытывал пиетета перед деньгами. На самом деле, потому что деньги для меня всегда были инструментом. Вот если вам нужно забить много гвоздей, вам привезли молоток. Ваши ощущения? Вы же от молодка не радуйтесь. Mm -hmm. вы радуетесь, что теперь вы будете колотить эти гвозди. Так и здесь. То же самое касательно миллиарда, почему я говорю, первого не было, потому что у меня до этого были сделки там на полмиллиарда, я продавал сотовые компании, две компании, каждая почти по полмиллиарда. Потом банк вроде у меня был, был, был, был, потом раз IP, он уже сразу 4 миллиарда стоит. Ко мне пришел мой друг, я приехал с Лондона, мы сели на качелях, помню, в дворе я говорю, что как? В смысле, что как? Ну как, как? Я говорю, что? Как чувствуешь? Нормально? Не болею? Не кашляю? Нормально? Я думал, он спрашивает, что я болел, или, может, до него слухи дошли, что я что-то заболел. Я говорю, нормально не болею? Нет, говорит, ты как чувствуешь себя миллиардером? Я даже не фиксировал этот момент. Это никак не вызывает никаких чувств у меня. Я вам сейчас задам самый интересный вопрос. Это правда, что у вас нет ни офиса, ни секретаря, ни телохранителя, и весь штат составляет одна единица, водитель? Да, это правда, это абсолютно правда. В то время, когда был очень богатым человеком, и были сложные времена, у меня были телохранители, у меня машина сопровождения, Гелендевагены ходили за мной. И я все время мечтал пройтись пешком без охраны по Арбату. Думал, какие счастливые люди ходят. Как бы мне вот выстроить свою жизнь так, чтобы ничего не бояться, быть богатым и ходить просто по улице, смотреть, как люди рисуют картины и музыканты играют. На своих инструментах Это первый момент Потом второе озарение, будем так говорить Не то, что озарение, а такая мысль У меня какие-то вот такие якорные мысли да. Вторая мысль была такая Я нахожусь на яхте, у меня 21 человек обслуживающего персонала Яхта моя, 71 метр Яхта, на борту бассейн Вертолет Самый лучший в мире ну, Один вертолет 17 миллионов евро Давайте сразу скажем, самолет у вас свой личный был? Да, конечно Большой? Челлендер 604. Вертолета 3 было, а яхта одна была. Одна. И вот вы сидите у себя на яхте. И у меня мысль, вроде все мое, но де-факто все не мое. Я почувствовал себя арендатором жизни. У меня такое ощущение было: вот нет чувства хозяина. Вот я сижу в своей яхте, но не верю и не принимаю, что я хозяин. Почему? Я начал анализировать. 12 месяцев в году экипаж на ней живет экипаж ходит на ней туда куда я скажу и вместе со мной в году я максимум использую яхту полтора-два месяца все остальное время она используется моим экипажем я им плачу все это время деньги они еще живут на этой яхте кайфуют на этой яхте и что я трачу свою жизнь на то чтобы этих ребят снабдить красивой жизнью и в какой-то момент вот меня торкнуло, что блин это не моя жизнь это арендованная жизнь и я решил, что я буду менять свою жизнь. И даже я своим ребятам сказал, к 45 годам я брошу заниматься бизнесом, потому что это абсолютно бессмысленное занятие, зарабатывать денег. Но это была бы новая спираль, когда я посу свою еду. Поэтому, я говорю, начните себя с осознания. И через это я прочувствовал миссию, миссию. Как я однажды, когда пас баранов, проснулся и принял решение, что я в этот мир не пришел для того, чтобы пости свою еду. Зачем мне пасти свою еду? Я ведь гоняюсь за счастьем, а не за едой.